Эллина Малышева, здравствуйте. Сегодняшняя тема – страховка. Каждый знает, из нас знает, что такое страховка. Кто-то сталкивался прямо или косвенно со страхователями, со страховщиками. Это компании, которая дает нам возможность при потере утери чего-то получить денежную компенсацию. К примеру, не дай бог, сгорело жилье. Компания возвращает деньги ровно столько, насколько вы застраховали свою квартиру, дом, имущество. То есть, если случилось такое несчастье, вы можете получить денежную компенсацию и заново это купить либо отстроить. Некий утешительный приз. Но я вам предлагаю несколько другое. Я вам предлагаю строить параллельно вторую жизнь для вас. Это относится ко всем аспектам жизни. Если у вас в семье один ребенок, этого мало, двое-трое минимум. Я не буду вам говорить, что может в жизни произойти, но двое-трое детей – это не один. Понимаете? Я не хочу озвучивать. Для чего? Но я думаю, вы понимаете. Должно быть двое, минимум трое детей. Если у вас есть бизнес, сделайте параллельный бизнес. Придумайте новую идею, чтобы она дублировала, дублировала первую. Некий второй план. Вот вам и страховка. Если вы собираетесь отдохнуть и тратить последние деньги на этот отдых, не вздумайте этого делать. Всегда оставляйте деньги. Не дай бог на какую-то непредвиденную ситуацию. Никогда не покупайте автомобиль за последние деньги. У вас должно быть денег оставаться еще как минимум на два. Не тратьте последнее. Всегда дублируйте. Если у вас есть заначка, пусть у вас будет вторая заначка. Если у вас есть определенный доход, откладывайте из своего дохода деньги на что-то непредвиденное, на будущее. На тот день, который может случиться в жизни каждого человека. Какое-то, не дай бог, несчастье, какая-то болезнь, что-то непредвиденное. Так должно быть во всех сферах вашей жизни. Всегда что-то откладывайте на батон. То есть, иными с это называется... Раскладывать яйца в разные корзины. Вы везде будете себя страховать. Что бы ни произошло, вы всегда должны иметь некий другой план. Если вы что-то задумали, всегда ищите пути отхода. Любая встреча, любое дело должно дублироваться. Иными словами, если, не дай бог, в жизни что-то с вами произойдет, ваши родные и близкие не должны ни в чем себе отказывать после вашей жизни, Если, не дай бог, с вами что-то произошло. Бывает, люди оставили, остаются коллеками, всю жизнь не копили деньги, не складывали, не откладывали ни на что, жили безмятежно лишь сегодняшним днем. Это глупо и, и недальновидно. Вы должны помнить, жизнь скоротечна. Она полна сюрпризов. Мы не знаем, что произойдет через час, а уж загадывать на годы. Это как минимум промечу. Всегда дублируйте, всегда страхуйтесь. Любое дело, любой бизнес вы всегда должны быть начеку и наготове. Всегда может произойти осечка, поэтому откладывайте деньги. Всегда ищите дополнительный заработок, всегда страхуйтесь. То есть по сути вы должны строить параллельную жизнь, вторую жизнь, потеряв первую. Вы будете не так оскорблены, не так уязвимы. Вам будет не так больно потеряв что-то, поскольку у вас есть что-то дублирующее, что-то заменяющее то, что вы можете потерять. Подумайте над всем, что я вам сказал. Подумайте над тем, что вы можете сделать для себя, для ваших родных и близких в этой жизни, пока у вас есть время и возможность. Всегда страхуйтесь. И в прямом и переносном смысле. Обращайтесь в страховые компании, если вам доверяете, если эти компании на плаву и платежеспособны. Всегда страхуйте сами. Человек, который подстраховывается, человек, который дальновиден, думает лишь не, о, не только о сегодняшнем, но еще о будущем. У этих людей всегда есть деньги-загашники. У этих людей всегда есть что-то, что поможет ему в трудную минуту. Это те люди, которые, потеряв одно, особо не грустят, зная, что они уже подложили под себя, так сказать, мягкий, теплый матрасик. Те люди, которые подложили, как говорят, соломинку. Это люди, всегда живущие с ремнем безопасности. Они знают цену жизни, они понимают, что жизнь полна неожиданностей. Она может принести такой сюрприз, от которого мало не покажется. Эти люди, которые не подстилили ту, так называемую, соломинку, Будут разбиты жизнью о землю. Будут раздавлены. Они не подстраховались. Они не подумали, не жили сегодняшним день Они прогуливали все, они тратили все, они покупали за последние. Они надеялись лишь на себя. Они надеялись лишь на кого-то. Раскладывайте яйца в разные корзины. Страхуйтесь, прячьте, откладывайте, старайтесь жить так, чтобы у вас везде что-то было. Если вы человек с большими доходами в разных странах, в разных государствах и в разных сферах бизнеса, делайте бизнес. Выгорит одно, прогорит одно, выгорит другое. Если вы человек со средними возможностями, со средними доходами, делайте то же самое. Не сидите на одной работе параллельно, творите семейный бизнес. Если вы что-то изучаете, изучайте параллельно и другое. Вы должны всегда быть на подстраховке у самого себя в своей жизни. Жизнь не прощает тех людей, которые живут вольно, спокойно, не заботясь ни о чем лишь сегодняшнем днем. Жизнь этих людей учит, помните об этом. И всегда, везде, во всем страхуйтесь. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.